Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Mermelcon. Меня зовут Никита. И как ты думаешь, что это? Ну, я думаю, ты сам прекрасно понимаешь, что это Resident Evil э Village. Ну, как бы не Village, замок. Как Castle. Castle. Resident Evil 4 Remake Castle. Улос Плогас. Улос Плогас. За, за, за, за, за, за, за. За за, за, за, лови. за. Лови. Они сейчас придут ко мне. Ети. А ты, слышь? Да блин, вот не достали, я жму, и нож ломается еще из-за тебя. Что, за херня? что, что, что, ухо болит, ухо болит, орет кто-то. Да блин. А -а -а -а. Нахрен. Ты ч, пёс? А ничего, что у вас слишком до хрена здесь. Да их прям. Их прям. Идти отсюда. Да нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да мне в ухо кто-то, что то, -то где-то, как-то, бляха. Всем траву. Двигайся, двигайся, двигайся, двое за нога, капец, вы чё прикалываетесь надо мной, блин, а поход идет, а смотри какой. Хорошо, что мы закончили в прошлый раз, я бы такую Да ты заколебал, надо пойти Того пчелка ушатать, подвинься Спасибо Где этот Лускарас разблагос Маргарабл... Маргарет Благос? Да блин Такой был, такая была Возможность Нападай на меня Да ты пошел Не надо, чтобы ты на меня напал Вот ты, вот ты Пес, ашил у а Вот ты секунд, конечно Они уже здесь. Они уже здесь. И уже втаскивают мне. Они уже здесь и втаскивают меня. Ладно. Где этот черт? Ласплагас, Марблагас, Горбагас, Бугабас, Лабагас. Где этот козел? смотри какой, блин, а Блин. Да меня сейчас сожрут Мне надо как-то к нему пробиться. Я что-то даже сигануть никак не смогу. Да он вызывает из них это, как у Демонов. Да некрасиво, где он? А где он? Он же здесь был, я еще и пришел. Какие-нибудь... Идут кто-нибудь? О, ща-ща-ща-ща-ща. Ай, бляха, муха плохо. Ща-ща-ща-ща-ща. Мимо. Да где этот козел? Вижу, вижу, вижу. Есть, готов? Алый фонарь, он мне нужен. Окей, ладно. Два, два, два, окей, окей, сейчас обрулим, сейчас обрулим. Да бляха, какие же вы достаю... да доставучие. Ну, в смысле, доставучие не то, что вы мне достали, а то, что вы до меня достаете очень далеко. Сейчас мы попробуем вот как-нибудь. Аккуратненько. Я, я на самом деле растерялся Второй раз, если мы этот момент перепроходить Я его намного лучше пройду С какой стороны он пойдет? Он идет козел Идет козел, идет, идет Но я почти не потратил патронов на дробаш Это меня радует Да ладно Ну ты титан, окей Это еще должна быть бочка Потом Ведем его сюда А тот догоняет мы его чуть-чуть притормозим. Но главное, чтобы вот этот сейчас шатался. Но я, в принципе, толпу раскидал почти без потерь. Правда, это какой. А, у меня есть спрей. Блин, надо было тогда спрей съесть вместо этой какой. Аха, их можно осаживать чуть-чуть. Блин, ты смотри, какой плотный. Так, окей Минус, все, этого с пистолета достреляем Револьвер копим Револьвер нужно тратить на боссов На сильных врагов И на ситуации, когда прям без него вообще никак А тут как бы можно и без него обойтись Поэтому Что это за глиста? Это тело разорвало, глиста осталось? А он вниз провалился? Глистафлекс, глистафлекс Так, а тут тоже был подъем, да? А, сюда можно было спрыгнуть без пары. Окей, ладно. Ну, сейчас тоже уже что? А, а, опять бардак у меня в инвентаре. Патронов опять нифига нет. Флешечки кончились. Флешечку надо сделать обязательно. Флешечка должна быть всегда. Флешечка должна быть всегда. И патроны на пустолет. Патроны на пустолет делаем. Еще патроны на пустолет делаем. Все прекрасно. Это сокровище мы забираем Зеркало, жемчуг и рубины Можно чем вставить? Или рубины снять Можно рубины взять, снять Вставить туда какие-нибудь, не знаю, слюстры снять Типа пихнуть ему Он типа подумает, что это нифига Это какая классная вещь А потом рубины вставлять уже в свои классные сокровища Вот это я классно придумал Да хотя нет, что мы его будем обманывать? У нас же с ним доверительные отношения. Он же потом обидится на нас Я все собрал нет, в той комнате. А, ну там была вечеринка, я как бы... Я как бы ее покинул. Поспешно. Потому что мне она не понравилась. Да блин, нифига, я думал, он там один, там, типа, ну и парочку пацанов тусит. А тут нифига народу повылетало со всех щелей. Просто со всех щелей, как тараканы поползали. Опа, опа, опа, да тут дофига что? Тут дофигули, я бы сказал. Так, окей. Оценим наши... Пистолет зря я походу поменял. Лучше бы тот я докачивал до конца. Пускай был бы у меня урон не такой большой, но зато бы я был более точный. Потому что, ну, прежде смотри, ты наводку делаешь, и он очень долго фокусируется. Очень долго. От, а только в сторону... А нет, в сторону идешь нормально. А когда ходишь? Вот так? Да, видишь, когда начинаешь ходить, он начинает расфокус делать. Вот, а проблема в том, что я пытаюсь, у меня такая манера стрельбы, я, короче, целюсь, и еще пытаюсь не стиком довести, а мне проще дойти до того момента. Я, то есть я могу отступить туда-сюда, вот, как бы мне так проще регулировать этот процесс. А, вот, срез. Блин, хотел погромче игру сделать себе в наушниках. Может, сделать? Давай я сделаю погромче игру. Чуть-чуть, а то мне что-то тиховато. Это не та. Это не та. Блин, ладно. Окей, я потом сделаю. Сейчас мы на этим заниматься. Не открыть. А как? А, дырка наверху. Я думал, а как типа перепрыгнуть? Через забор ее кинуть? Ой, как я ненавижу замок. Я в оригинале его так ненавидел. Я что, не прошел то игру? Я не помню, говорил, не говорил. Но я сейчас скажу еще раз. У меня диск забрали. Раньше же, блин, диски давали. Обменивались дисками, короче, чувак сказал, все, давай сюда диск, я, я тебе твой, там дам, я твою игру прошел. Я говорю, я твою не прошел. Он такой, да мне пофигу, мне насрать. И что? Луис? Вот тут и стой, Леон. А ты не ожидал, что она живая, да? мне пустить вход? Как ласково ты встречаешь после шести лет разлуки. А ты не удивлен. Забавно. Высокие отношения. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Но, у тебя самого нож чуть не отжали. Что ж, не дурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз? О, Леон. Я не болтушка, ты же знаешь. Но он на не запал Мы прям осень. вообще жестко. И так, и так, конец. А уйдешь сейчас. И кто знает, вдруг доживешь до следующей встречи. И она будет такой, как тебе хочется. Чего? Думаешь, я отступлюсь так просто? Ч она предложила сейчас такой непристойная? Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. Она просто пришла, панты кинула такая и все. Ты такой довольный, Смотри, какой довольный, смотри, смотри, лыбу давит. не думал встретить. Смотри, какой довольный, прям лыбу давит. Опа, это карта для гвинта, да? А, Латографическая пластина D. Ну это карта для гвинта, прям похоже. Пришла такая понты, тут покидала такая такая прям важная пися, куда бы деться, блин. Ай, блин, это ада, адочка. Адуля. Да блин, нет у меня маленьких ключей. Я взрослый, это, как у человека, у меня только большие ключи. Забудь, что я это сказал, пожалуйста. Это, это была очень неуместная шутка. Так, ладно, все. Пластины сюда, соответственно, вставляем. Где шлем? Неправильно. Неправильно. Неправильно. Вот. А что не так? А знаю. А нет, не понял. Где-то еще доспех свалялся. А вы че? Как мне подсказка? Есть подсказка? Так, э, подожди, а подсказка? Я же не. А, я знаю, я знаю, кажется, я кажется придумал все. А нет, не придумал. Подожди, ну, голова, скорее всего, меч. В чем прикол-то? Да зачем здесь нарисована голова, а там щит? Причем красная. А, тут форма еще есть, кстати говоря. а о, -а -а, а -а, нифига себе А где, подожди, красный квадратный щит? Красный квадратный щит мне нужен Вот он Окей Тут квадрат тоже должен быть Там что-то с ромбом Вот так, что ли? Нет Говно так, подожди, но ну, если этот квадратный щит, он только здесь, по-моему. А квадратный шлем? Может где-то еще есть квадратный шлем? Нет, это не квадратный шлем. А где еще квадратный шлем? Я найду больше нигде нет квадратного шлема. Ну Зато тут есть вот доспех. Бляха, смотри, как все запущено. А где мне взять квадратный шлем? Или он не квадратный? Я, может, заблуждаюсь, он не квадратный там? Там же типа стерто. Ну да. Все. Замечательно. Вот это я прям это как Вот это я прям... Вот это я прям умный, да? Интересно, крысу себе застрелить. Да блин, да стой. Ладно. Пора искать Эшли. Что, нет, никогда Я думал с ней лут какой-нибудь. Ну ладно. Пора искать яшле. Оно нам надо. Опять вот эта Библия их. Слушай звук эхом звучащий в горах. Камни обратились в пыль и стены замка рухнули. Взгляни на багряный оттенок вечернего неба, река оскверненной, оскверненной крови загрязняет море. Пожертвуй собой кровь врага своего, искупи свои давние грехи. Не буду. А у меня нет грехов, я как бы Ракун сити пытался спасти, извини меня. Я спас там девочку, я спас Клэр. И что ты тут благоухаешь сидишь? Это, это ада его разнесла, я понял. Смотри, сколько дров нарубленных. Нормально можно так топиться. Хотя на самом деле вот такая хапка, она очень быстро... Да -да -да -да -да. Че, кого-то увидел? Кто это был? За маг... мозгашмых? Ладно, читаем дальше. Надо вернуться. Надо вернуться. Обязательно. Я, я, я должен вернуться. У меня нет выбора. Ты не понимаешь просто. Ты не, вот ты не, не в курсе, но надо вернуться. Вот обязательно. Я, я не могу не вернуться. Я взял ключ. Для чего? Чтобы его потратить. Чем раньше его потрачу, тем быстрее я получу прибыль от него. Ну вот, часы, карманные, нормально. Там этот барахольчик скоро вообще себе сможет открыть. Он, мне кажется, меня на это обманывает. Мне кажется, вещи, которые я нахожу, они стоят гораздо больше, чем он мне за них предлагает. Мне так кажется. Ну игру вроде громче не надо делать. Да не, не надо. Нифига выстрелы, шпарят прям по дорожке. Прям очень сильно. Я не знаю, говорил, не говорил. Я впервые пытаюсь записать. Ну как впервые, вот, вот эта серия видео, когда у меня новый микрофон. Впервые через ОБС пытаюсь писать. Потому что, ну, с новым микрофоном только более-менее звук можно было достаточно удовлетворительно сделать. Потому что со старым микрофоном там капец, это... Чу, Че, блин? Мне и так проблем мало, что ли? Иди к таракану, пытается проползти. Таракан, где? Я вообще этих тараканов не помню. Были тараканы в оригинале? Срочно пишем, были тараканы в оригинале? Это демонстрация врага. Всегда один враг, который новый, его демонстрируют. Обязательно. Так было вот с этим, как у которого щупальца из башки вылетали... Потом, который вот этот, э, это, блин, демагоргон, к лишням вот этого лазит, блин. Посмотри, наверняка что-то понравится. Ты что пугаешь меня? У тебя что-нибудь новое появилось? Привет. Если нет, то мне ничего не понравится. Итак, чем я могу тебе попасть? Мне ничего не надо, мне нету денег. Хотя, может, сейчас будет, подожди. А, я чуть могу вставить? Не могу. Ну ладно, чуть-чуть а -а -а, денег привет. у меня есть. У меня чуть-чуть денег есть, прям совсем чуть-чуть. за фанатика блин он типа в тире выбивает может мне на кейс то его все-таки навешать О, зачем мне нож продал вот эта фигня что, что он мне при... дает давай посмотрим я забыл уже а, по повышает точность кучность стрельбы точность ну-ка и ходи в любое время Ну, не знаю. Такое ощущение, как будто пистолет стал быстрее это сосредотачиваться. Или мне кажется. Ну-ка, это надо эксперимент провести. Блин, нет, быстрее это все-таки. Ладно, или мне кажется, я не могу понять. Ладно. Не суть, оставляем пока ее. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. А, кстати, у меня же бронька. Забирай. То есть я еще не так сильно получаю, как мог бы, да? А, ружье, боезапас. Мне бы, конечно, улучшить бы... Может, на револьвере урон? Потому что, ну смотри, 15 урона. А будет 18. Удивлен? Нет, да, я не удивлен. Не да все под контролем а -а -а. у меня, нессы. Это мне давно задание друг не давал. О, Кажется, вы Она сказала, с хватит по-настоящему, по Ага. Ну, вылази. Стек стеснительно попался. Я ж тебя вижу за раз. Но он не умер. Да ты что? Те быстро отлетали. Блин, как, как тяжело сфокусироваться. Но их надо было вынести, потому что они мне сейчас это, мозги будут делать. На винтовку патроны есть? Ну, могли бы сюда патроны на винтовку кинуть. типа, Ну, тут логично, что их кроме как с винтовки нормально, безопасно, не снести. Могли бы кинуть хотя бы патрончиков 5, да? Ну Жадины, говядины В принципе, ого, стоят, стоят, стоят о, Тимуровцы, что? блин Я так не хочу вот с вами Давай как-нибудь, может, ему Ага Да, блин, вон, вон, кукуха торчит Нет, блин, откуда этот таракан взялся Срочно Братан, ты меня спасешь? Нет. Да блин. Капец, он даже трупов использует, получается, вот этот таракан. Это блин похлеще, чем в чужом. Стой, куда ты отступаешь? Я тебя не отпускал. Ой, мимо. Эта фигня использует даже трупов, получается. Я уже ушатал чувака, она все равно его манипулирует кукловодов я этого не помню честно я вот в этого в игре вообще не помню в оригинале вообще не помню чтобы такое было что-то клакает. шлякает ага блин сейчас И еще ага ага счастлив я же обещал исправить игру в этой серии я стараюсь я стараюсь сейчас делать более красиво хоть и случайно но красиво что я делаю какая-то головоломка которую я должен решить ну допустим Допустим, я сделал все правильно. А там наверху сейчас закрыто будет правильно? Открыто. А, так все, я вроде открыл все. Короче, я решил головоломку случайно, чисто прям вообще на шару. Так, это подвал, это подвал. Куда мы вообще идем? Что задание? Эшли. Откуда ты знаешь, что Эшли там? Откуда? Ты GPS к ней прикрепил. Кстати, ты как агент профессиональный. Мог бы к ней GPSку прикрепить. Ага, блин. Так я думал, блин. Сейчас зайдет сзади. И туда, и туда можно. Здорово. Это было предупредительно, я отвечаю. Не подходи, я дурак. Неприятно? Согласен Совсем неприятно Зато безопасно В принципе, видишь, некоторые из двух патронов улетают Ну-ну-ну, смотри <с Wayne> Застал Очканул немножечко Немножечко, получается, испугался. Так, а что дальше? Видите, <свеч> <свеч> колотить, Блин, как я пересрался сейчас. Да и видел я тебя. Мне нужно более это, как выгодная позиция. Ладно, нормально, и так сойдет. Врагов просто огромное количество. Вообще, в резике не обязательно всех врагов побеждать. Но при первом прохождении, как минимум, это не очень удобно. Получается, ну, ты не совсем понимаешь, что, как, куда идти. Поэтому приходится вырубать всех. Так, ты, по большому счету, мог вот так прибежать, рычаг дернуть и побежать дальше. Блин, тараканы это вообще беспонтовые враги такие. Опачки. Опачки. А он уже собрался замахиваться на меня, смотри, какой. Ну Что-то я как-то их быстро вырубаю с того пистолета. Может, я все-таки хорош? Так, мне надо вниз. Знаешь, почему? Там есть сокровище. И мне надо его забрать. Да и мы уже с тобой тусили. что ты? Ну, я его аккуратно на мешочки положил отдыхать. Все честно. Видишь, какой я заботливый. Вы черное жире Опачки Два И 오, о, о, о, о, о. Я сейчас сделаю так вот. Попробуем вот так сделать сейчас. Нормально Я не буду два желтых вставлять Два желтых ставлю 41 тысяча Неплохо Но У меня камни почти кончились это куда подъем подожди я здесь был да или нет я ошибаюсь так сокровище дулаем это срез я сделал правильно нет подожди а куда же тогда -то та дорога ведет сейчас секунду надо же разобраться а -а -а. перекрыта Блин, а я наверху там не сходил, не посмотрел. И чё? Не удалось, не удалось. Интернет что ли отлетел? Я говорю, интернет вообще, ну такой себе, не очень сильный интернет. Поэтому я стримы как бы не запускаю. Я бы очень хотел, кстати, стримы запустить. А уже давно не стримил. Что это за жижа? А, так я здесь был. А. А, ну смысл тогда, все, я понял. Я бы очень хотел постримить но в ближайшее время у нас с тобой это не получится. А, -а, -а баба раунда, да. Так я нажимаю. Давай еще. Вот я уже там нет защиты. Что защищать? Ага, вижу. Где он, блин? Тихо, тихо. Опа. <свят> Опа. Да пацаны, я уже, я уже сам проверял лично арбалет Арбалеты вообще ни темная фигня. Вообще просто бесполезнейшая. Есть кто еще? Ага. Вон, он, он, он есть. Тихонечко. Аккуратненько. Кладем его на землю Блин, какой уверенный, а Мне нравится ваша уверенность, пацаны, прям вообще Вы когда получаете щит, такие, смыслы? А что я буду стоять и тупо по щам получать? Ну нет, конечно И откуда ты взялся, товарищ? А? Не было, не было, выполз Выплыл там из-за угла такой... Опачки, здравствуйте, Леон. С. Кеннеди. Мне понравилось название трофея одного в этом, как В ремейке, во втором. А там получается, типа, когда на ранг С проходишь, по-моему, я не помню, какой сложности. И там, типа, можно... А... Не знаю, зачем я это сделал, просто сделал. А, и там, типа, ну... Леон С. Кеннеди. Ну, типа, он же Леон, наверное, Скотт. Кеннеди, да? Леня Скотт. Ну здравствуй. Ну здравствуй. Еще один. Ребят, вы создаете мне гигантскую каблук. Вот это, вот это, вот это. Так, и чем здесь делать? Вау, вот это кортичь. Уж, это ну будет силен. И что мне с тобой делать? У меня всего лишь одна хилочка. Это все. Во-во, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. -тих -тих -тих -тих. Ждем. Ждем. Ждем. Бежим. Очень быстро бежим. Очень быстро бежим. Все, блин. Так, стоять. Я здесь был. Не сюда. Аха, я вижу. Что мне с ним делать? У него кишка где? Но это бесполезно, мне устрелять, он весь в броне. Я так это понял. Короче, ладно, зря Блин, может не попадет Может не попадет Бля, как, как попал все-таки Быстрее, быстрее, быстрее Быстрее, быстрее, быстрее, надо, надо отступить Надо отступить Я не знаю, что это делать Мне, скорее всего, куда-то надо прощемать, окей Я даже не знаю. Но я вернулся назад, получается, зачем? Ладно, я понял, принцип. Да понял-то, я понял. Но только что с ним делать. Сколько время? А, ну тут дверь-то у меня открыта уже. А че толку? Как мне попасть-то? Не, не, он сейчас меня будет стрелять. Мне надо вниз, получается. Ой, блин. Какой проблемный парень. Каждую серию какой-то проблемный парень на моем пути встречается. Прям каждую серию. Вот, зараза, еще здесь закрыто. Каждую серию нам встречается какой-то проблемный парень. В прошлой серии это был как... Давай вспоминать... В первой серии какой был проблемный парень? Ну давай подумаем, что вот этот а, Минотавр, который этот какого... С молотом был, это был первый проблемный парень, допустим. Вот проблем с ним и не возникло, но будем считать его проблемным парнем. Во второй серии... Блин, сложно, это надо вспоминать, что конкретно в какой серии было. Ладно, давай последние три серии возьмем. Ай, чё? Давай последние три серии возьмем на заметку. Это значит, получается, проблемный парень был в прошлой серии у нас а, этот кактистый. А в пазе прошлой серии был, получается, этот старост. Все, здесь-то я выхожу. Ладно. Ладно, я вас понял. Я восполнил, я вам не нравлюсь, да? Хорошо, хорошо засраться. Ладно. Значит, не, скорее всего. Здравствуй. Здравствуй. Да блин, он все равно мне попадает. Я умираю. Мне даже броня не помогает. Не добегу. Добежал? А-а-а! нет это туда... быстрее я чё жив еще что ли я чё жив ладно я как жив? Как получилось, что я еще жив? Бля. Вот это, конечно, и прилетело знатно. Блин, жестко а? Ага, вижу. ой, блин, косяк. Хотя там, в принципе, приел, как будто чуть-чуть, вот как будто чуть-чуть прицел на винтовке да, заводится немножко. Ой, блин, с вами делать-то, товарищ. И офигенно, на дробаш нет патронов. Это плохо. Как может сделать тогда. Чуть-чуть хотя бы. Дробаш, потому что в резиденте вообще самые основные оружия это пистолет и дробовик. Остальные идут э -э, второстепенные, по сути. Так, ну мне туда поп попал. Так-то я не смогу. Ладно, а, -а, а нет, не туда никак. Выкрыть я сначала. Я не буду выходить, не делать ни хрень, что-то. дурака, блин. Сейчас он жахнет еще разочек, я пойду наверх. Или мне туда дальше пробежать? Я и бегу ага окей главное чтобы бочка не взорвалась я я опасаюсь окей Я не успею стою здесь есть еще одна хит, окей не успею походу, блин должен успеть есть пушка. У -у -у. ух пушка, Эх, это пушка моя пушка что никто не охраняет пушку я вам не верю Но чтоб пушку никто не охранял да вы врете а к, этой, к этой пушке еще подняться надо До нее еще дойти, получается, надо А, ладно Ладно, базара ноль Ничего нету, ничего не пропустил Окей Получается, мы даже его успеем ушатать Сегодня Ну, пойдем, посмотрим Где она? Где? Где-то лазит Ага, наверху не надо сначала зачистить, потом идти. я, в принципе, могу и сейчас поднять. Нижние не опустят, я противовес, получается, опустил. Мне сейчас их надо вымыть. А за запалил, я понял. Вот эта штука меня защищает? Так, точно. Ну-ка. <свят> Такую, видал. <свят> Все, спать. У -у -у, ты что-то какой-то дохлики. Ну, Ты никого больше нет? А, есть, конечно, ну, пацаны. <свят> а, перебор, да хоть перебор? Ты видал, что они со мной творят? Перебор, блин. Мне на них патроны еще тратить. Отлично. Будет открыт. Вообще прекрасно. Теперь бы сходить все собрать бы. Кто не собрал? Я много не собрал вообще. Мне такое ощущение, как будто я все собрал. Ладно, пришлось, правда, кружочек сегодня жах. Я вообще не знаю, как я выжил, как я с первого раза прошел. У меня я был на грани просто. У меня там было хп-шек-то вообще ни о чем. Что сделал? Я опустил ворота, да? А, ну теперь я здесь свободно могу перемещаться, окей. Ну, в принципе, так пойдем. Я что? ты где сидел, прятался? Я бы тебя пушку потратил. Да ты, блин, мне тебе, блин, все, все ворота твои разшатал. Поясницу почесали, пацану, все И он успокоился Просто поясница чесалась, пацана Мы как бы пришли ему на выручку А ничего, я как бы не готов с тобой дальше боевать Ворота надо опустить Ушел? Извини. Но с меня хватит. А нафига вы меня еще раз им напугали? Или он выжил? Или он, типа, вернется. Типа, возвращение блудного сына будет. Так, ну я почти до Эшли дошел, получается. По карте. Если судить. По GPS у Леона. какие то чильный камень. Могли бы здесь сами нож заточить, починить. Не может быть, чтобы у меня нож пополам ломался, как на картинке там показывается. И не его чинил, так. Блин, сады, да? Собаки, значит. А, я типа обошел М -м -м. Я типа вот тут был И типа обошел Вот этот крюк сделал огромный, представляешь Круто Так, время еще нормально Это срез какой-то Ну и кого я найду? Луис, Ада, Эшли А, я ее нашел? Что, реально? А ты вот сидишь и плачешь как бы, А ничего, что палево, как бы за тобой охотятся. Стой там. Вдруг снова пораню. Мне так страшно. В тот момент я словно перестала быть собой. Я была кем-то еще. Эшли, это очень пугает, я знаю. Правда? Это нормально Бежать нельзя Откуда ли он знает, что у него кукуха Надо тоже не свистит? Вперед. Мы справимся Кукуха свистнет, то он сам ее отнесет им. А вдруг я не смогу? А у тебя выбора нету особо Ну, дай мне знать, если снова решишь меня убить Леон Спасибо. <свист> Ах, главу завершил. Нифига себе, какой я классный парень. Тысячи ячеек сохранения, да. Помогем. <связь> такое обнять практиковать, как бы. Связь появилась? Луис, где ты? Прости, я облажался. Спаси меня, мой сказочный бриз. Да заколебали, я всех спасать. Я тебе устрою сказку. Бегом, я в больном зале, за двором. Не опоздай на танец. Я, кстати, посмотрел, как Луис выглядит в оригинале. Он беде, мы же его не бросим. Да нахрен он нужен нам? Так, подожди, его сейчас не затупить. А, тут всего один выбор. Нахрен он нам нужен, это раз. Лошечка есть, это Два. Я могу сделать. Патроны на ПП. Давай, короче, патроны на ПП делаем и ППшим, короче, всех. ППшим. Будем ППшить всех. Нет, подожди. Ну, порядок навожу. Вот и Не ругайся. Он нам как бы нужен, что ли? Эшли. Так, ну, сохраняться. Я только что сохранялся. Как бы смысла нет. Есть что еще залутать? Есть, конечно же. Песеты. Ну, песеты тоже лишними не будут. Все четко, да? Идем дальше. Двигаем дальше. Оббаленный зал нам идти получается через вот эти сады, где будут злые собаки, да? Вау! О май гад! Ничего себе! На место занимает, ни хрена тебе столько много! Ладно, если она будет сильно нужна, мы ее вставим. кого-нибудь. Пока ходим так. Все время. Еще можем побегать минут 15. Вот здесь получается. Она просто поднялась наверх, куда спряталась. Пачки. А, не успел. Ладно, надо было эту сделать. Идем. А, флешечкой жахнуть. Ну ладно, пож... я пожадничал. На самом деле, флешечку пожадничал, она у меня одна осталась. Что-то запутанная какая-то. А, ну на карте все нарисовано, окей. Ладно, будем разбираться по карте. Постепенно исследуем лабиринт полностью. Шпинели, это круто! Ну, 300 шпинелей, я вообще не знаю, какие задания там надо выполнять торговцу. Собака, я же сказал собаке, она пошла корешам рассказать про меня. Вот стукачка, а. что где? А! <звы> Я вообще на Фоксе сижу сейчас. Хм. Ну вас нафиг. Я, Я не буду рисковать. Я ничего не выпускал! Да, проще. твою мать! Почему третья не ушаталась? Да я знал, что они сами выйдут. Выпустил я их. Ч не выпускал? Так проще, Леня, блин. Ты чё, блин? Пытаешься отмазаться. Так, ладно. Блин, собак вообще не люблю. Ну, в смысле, собак люблю, вот этих не люблю. Четко. Четко, быстро и надежно. Так. видел падла такая Ой, да. мать потратил патрон просто так если не мешай Эй, поможешь ага. а он тут и здорово придумал это ты хорошо придумал давай даю а чё давать-то? А чё я сюда пришёл-то? Ой, я решаю головоломку, оказывается. И рычага Эй, надо. Смотри, флаг я слышу, я вижу. Ой, пацаны опустились, блин. Леон, да я бегу. Эшли, беги. беги, конечно. А я? Да, а, блин, а я должен там был. <laughs> Она же опустила. Давай быстрее, пожалуйста, Эшли. Ну, капец. Я бегу, бегу, бегу, бегу. Черт. Я успею. Не утащит он тебя. Бляха не Отпусти! Прям он все равно через меня понесет. Нет! Леон! Да уйди! Так, теперь дробаш берем Вы пикаетесь пикаетесь? вы, выроски <соспит> Стоять <соспит> Твою мать Иди сюда да иди сюда. Где она? Где она? Где Идем. Где ешь? а, Куда эта собака свинтила? Вот мразь, а. Мне так ощущение, как будто я моргаю очень часто. Когда на меня враги налетают. Так, ну тут мы все собрали, по идее. Так, окей, нам тогда в другую сторону. Что это засетилось? Охренело совсем. Она там убежала туда и заныкалась, представляешь? Сколько она мне хпшек отняла? Ну, Сейчас. Блин, нифига как много. Враги очень много хп отнимают. Делать так, чтобы они мне не попадали, очень сложно. И псин еще целая куча где-то. Тут чисто? Я тут не вижу. Еще лучше с дробашом гонять. Надежнее. А, ну этот флаг вообще простой. Отсюда кто мне сейчас вылезет? Не, ну это первый был, по идее, должен <coughs> Должен был быть, по идее, это первый флаг. Так, окей, смотрим, разведка. Сюда смотрим, разведка. Исток, окей. Здесь нигде зайти не смогу. Могу. Окей, ладно. Мы должны сад, в принципе, успеть пройти. А, я ее вот, кстати, как раз прострелил через забор собаку молодец какой отдыхаем что по ножам нож еще есть это я может снаряжу вот этот а они свой доламывать буду мой это вообще-то денег стоит ага, чисто Отлично. главное чтобы не вырули Эшли постоянно вздыхает я на диана диана очки это мы забираем гадюка нам надо гадюка нам нужна так и чего а как подожди а вот тут есть проход окей и не хромаю все нормально ну ты что, уже устал только мы даже пол игры не прошли а, не пол игры наверное уже прошли игра на самом деле не такая длинная как может показаться Сейчас, подожди что я запутал, за запутался где-то качается где-то здесь слышишь видишь его я не вижу где-то качается эта голова Да ладно, пофиг, пусть качается, мне не жалко. Я не беру, ну как бы не это, не собираюсь их все ловить здесь. Всех вот этих искать. Я по-любому пропустил уже больше половины. Так, ну ПП против собак тоже нормально работает. Но дробовик работает против них вообще прям замечательно, поэтому... И где-то собаки еще есть. Тут не так много осталось куда идти. видишь где-нибудь? Я не вижу. Но я слышу. Собаки здесь прям вообще прям собаки. Вышли. Быстрей. Ага. А ты думал, они не выйдут. Конечно, выйдут. И там бы они вышли. Это был момент. Просто не момент, это было вре э, дело времени, получается. Еще где-то есть. вы Дурацкие скрипты. И нож на нее вообще прям сильно потратился. О, блин, откуда вы все повылазили? Ага, тут носится. Где он? Только внезапно не надо нападения. Быстрей. Нож минус. Не успел. Да извини, я нечаянно. Я, короче, когда начинаю э, крутить стиком, иногда его, бывает, нажимаю случайно. Ага. Все, ладно, тут без паники. В принципе, нормально. А, стильная шахматная доска. Слушай, и че она? Что стоит? 13, неплохо. Ну я, в принципе, сейчас должен нормально денег поднять. Это та собака, да? все, последний флаг остался, по идее. Просто смотр смотрим аккуратно, все внимательно. Так, все это срез мы открыли. Ну все. По идее, последний флажок. Не должна открыться дверь. И мы на этом должны закончить, по идее. Как бы, ну, как раз время, времечко будет. Наконец-то можно выбраться отсюда. Как ты вообще понял, что надо флажки открывать? просто это как-то молча понял так я надеюсь все чисто мы вроде как все расчистили но на всякий случай дробовики я возьму валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим просто беги просто беги нафиг на них тратить патроны молодец молодец хорошо сработала девочка Наверное, сейчас, если здесь есть машинка, да? Сейчас посмотрим. Ну есть торговец, он светится, значит, машинка должна быть рядом. Мы скорее всего здесь. Мы скорее всего здесь денег сохраним сейчас. Сюда можно? Нет. Но сюда по любому можно. У меня есть новый товар. Ой, задания есть. Ой, будет. как много у тебя все совет, совет торговца, крутые улучшения. У меня отличная новость, дружище. Я недавно раздобыл высококачественные инструменты. Теперь я смогу делать еще более крутые улучшения для твоих пушек. Чтобы они пели песенки громче прежнего. За разумную плату, конечно. Дай мне знать, если тебя это интересует. Окей. Три. Что три? А, и тир есть. Блин, может на тир сгонять. Так. Все путем, ага. так, ну все путем, раз раз все путем, то все путем. Блин, туда можно, ё-моё как много куда можно? Что за здание? А уничтожить синие метальоны. Как же мне достали? Это понятно, синие метальоны, 5 шпинелей, не так много. На самом деле. Где? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, по прохождению. Короче, ладно. А, и туда надо не спуститься будет. Окей, тогда я предлагаю с тобой сейчас гонять в тир. Потом помандеть с этим, как с торговцем и... Помандеть с торговцем и все на этом закончить. Думаю, блин, ну хотя бы можно было бы уже закончить. Ну ладно, тир, давай поиграем. Я полчаса в том тире, не все. Я Тот тир просрали, я же него не смогу вернуться. А. А. Так, блин, оказывается, все. Все, я понял. Ну что, рекорд? Какой рекорд? Ты что? Я, я, я, я. <с laboratory> Можно сначала? Что-то я прям подвижусь. А, вон он, вон он. Узайму. Ой, блин. Заряжай! А! слушай, я могу использовать другие пушки? А! Ты че? Стоять. Я ж не знал, что винтовку могу тоже использовать. Леха бляха бляха бляха но ну, ну, я не очень хорошо сейчас поиграл Ну на баршечку ладно нормально один жетон Не все цели уничтожу Мы в тебе не ошиблись, чужак. давай быстренько все Три. пройдем Два. это что один. А, бочку можно снести. О, огонь по своим, так он не мой. Не рассказывай, не мой. Заряжай. Огонь по своим. Где написано, что это мой чувак? Ах ты, поднюка. Вот Ой, не успею. Много очков пропустил. Башечка. Ну башечка тоже деньги. Ну я не хочу прям сильно на этих э, тирах за потому что это время же. Обезьяны. А это не обезьяны, это эти чуваки. Ой, блин, не успел. Ой, задел, да, пацана, я случайно. Блин, рано. И, И чё, кого мне бить-то? А кого мне бить? А, вон они, все <сёк> <сёк> я их не увидел, <сёк> а я их не увидел. Ну с дробашом попроще было. Ты цель. А, Займи я сотку выйду. Правильную... Давай три, я еще раз попробую с дробовиком полегче было. Вот эти ги нравится а? вообще я смотрю. Заряжаю. Э -э -э. Ага. А, блин, блин, блин. Ага. Отлично. Вот это было неплохо. Вот это было неплохо. Получается, мне чуть-чуть очков не хватило до золотого рекорда. Ну и ладно. что за каждую тысячу? Не, ну я столько не наберу. Ну, давай, ладно, попробуем. Ага, окей. Я как? Я смогу чуть-чуть, как бы. Но сильно я не смогу. Ой, долго. Ой! Ой! Ой! Ой! Тут надо вот так делать. Окей, тут, короче, надо переключаться. И чё? Это был байк, я понял. Я заряжаю. Надо было сначала типа с пулеметика, а потом вот с этим, как бы, да? С дробоша. Ага. Ой, кошку оставать. А я не могу. Забайтил меня. Ой. Да Точью. это подстава была. Прекрасно. Ага, блин. Еще а, собака. Ай, не успел ладно так чуть-чуть постреляли поразминались нормально мы в тебе не, ошиблись, чужак. не страшно ну мы так Молодец, просто Сион, конечно от чего сомневалась блин один жетон останется еще лишь ладно чего а, дон хосе плюс 15 бонус при создании патронов для... это я хочу это я хочу это я хочу. Как мне уехать отсюда? Подожди. А, надо было дождаться, пока она залезет, да? Окей. Эшли ничего не смущает, что как бы тиры, там типа не тиры, что спасаться надо, мы тут стоим, стреляемся. А, наверное. Сейчас проверим. Вот эту штуку могу открыть? Нет. У меня нету этого ключа. на, мама, и мама. Так, во-первых. Привет. Как мне на кейс найти? Карта сокровищ замка. Чаша искупления. Что Ага. Них, да, но я вот это, получается, у тебя потом возьму и продам тебе. Что это все? Нет, подожди, по-моему ну все. Ты что? У меня же куча всего. Я же не сидел на месте, я очень много чего заработал. Спасибо. Да не за что. А, материалы можно купить какие. Папа, пара, па, папа. Это куда без этого? Объем. Вот, этого ну, тебе точно ну, вот, платить. как бы, ну, еще сь. А. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Держи, попробуй. По-моему, отлично получилось. Еще сильнее. Блин. Держи. Ладно. Все, как ты. Приходи в любое время. Да я понял. Ну ладно, давай тогда на этом закончим. Да в принципе, неплохо поиграли. Изменить кейс. Давай мы навесим вот эту штуку. Надет слева, надет. А вот это что дает? При создании патронов ПП. А ч ⁇ я ее сразу не надел? Есть два места. Есть три места, куда она есть. Все, я понял. Три, три навески максимум может быть. Ну и че, ну и прикольно, все. Все, четко. Мы сейчас должны вообще быть жесткими, получается, в следующей серии. Прям имбовать. Прям имбанутыми быть. Ну все. А у нас вроде все неплохо идет, мы как-то уверенно идем, здоровяка победили, как бы, ну, я надеюсь, он больше не вернется, потому что, как бы, если он вернется, это будет печально. Но броню мы ему снесли, и там он упал, высота была приличная, как бы, как минимум он без ног, кромает, медленный, то есть он не так медленный, он еще медлительнее стал, так что не проблема, разберемся. Любая проблема, с которой мы столкнемся, мы ее обязательно решим, мы же с тобой команда.